друзья всем привет вы снова на канале вкусняшки от яшки и сегодня у нас сезонные продукты в общем сегодня у нас кукурузка так как сейчас она появилась хорошенькая молодая сочненькая просто вкусненькая бандюэлевская кукурузка надо ее приготовить можно ее приготовить естественно вы прекрасно знаете что ее можно отварить а я сегодня покажу вам немножко иной рецепт мы ее будем запекать вот что нам для этого потребуется Короче, у нас пару початков кукурузки, грамм 50 примерно сливочного масла, пару зубчиков чеснока, укропчик, ну и, естественно, соль, перец. Для начала нам нужно ее почистить. У нас тут одна уже наполовину почищена, такая красавица. Короче, обдираем листву всю. Оп. Все вот эти вот волосинки нам тоже нужно будет убрать, помыть ее, просушить, конечно же скажите в комментариях как вот если вы когда варите кукурузу варите ли вы ее вместе с этими листами или просто ее отвариваете просто в воде интересно очень просто мне очень нравится ее отваривать именно вот в этих листах а почему-то тогда получается более ароматной короче расчекрыжили ее вот так теперь пойдем ее сейчас промоем и будем дальше подготавливать Кукурузку наполнили мы теперь нам надо ее хорошенько обсушить. Вот, полотенчиком, эть. Вот так, и второе, то же самое. Оп-оп-оп. оп Вы не забыли, да, что вам нужно написать в комментариях? Все же поняли? Так, ладно, кукурузу мы пока отставляем в сторону. Берем нашу маслечко. Дальше у нас идет чеснока-довинка. Или давка простите, звоню французский. И даю сюда, ну там по вкусу на самом деле. и я выдавлю 5 зубчиков. Я хочу чесночно, чесночненько. И еще два. Ловись. Ух, запах пошел чесночка, хорошо. так Сночок у нас тут готов. Все, теперь берем укропчик, отсекаем палки, они нам не понадобятся, и мелко-мелко его в труху покрошим. Теперь отправляем наш кропчик в наше ароматное масло. Наша супермаслечка почти готова. Берем, теперь посыпаем солькой. Хорошенько посыпаем. Таких уверенных щепоточки 3-4. Прям мощненько-мощненько. Кукурузка у нас должна быть солененькая, Должна быть, естественно. И, естественно, туда отправляем перец. Ну а теперь берем и все это... Ох, так минаем. Хорошенько-хорошенько. Ну что, ребята, самый ответственный момент. Берем наше маслечко, берем кукурузину. Ах, хорошо. И прям хорошенько, прям мощненько над фольгой это дело прям размазываем по всей кукурузке. Так, оп, хорошо. Дальше. Прям всю кукурузку покрываем нашим маслом. Ух, какие ароматы. Классно смотрится? Не Поддержала, конечно, как могла. понимаю. В общем, так смазываем. Кладем. Должна получиться супер конфетка. Конфетки наши подготовлены. Духовочка уже разогрета на максимальной температуре. Сейчас мы туда их забрасываем и где-то минут на 40 там оставляем. А потом встретимся. Ну что, друзья, 40 минут прошли. Будем вскрывать. Посмотрим, что у нас внутри. Ай, жалко, что камера запах не передает. Какой прекрасный запах. Сейчас она остынет минута 10 и будем пробовать ее. Ну что, кукурузка наша готова. Вы уже видели, как мы ее распаковывали. Прекрасно пахнет теперь попробуем это, это очень вкусно она получается не такая как вареная она более такой скажем упругой формы текстуры что ли фактуры очень чувствуется укроп но я бы еще немножко ее посолил бы вот. потому что сама по себе кукуруза довольно таки сладкая Немного соли все равно не хватает Либо надо было добавлять больше ее в масло, Либо ее сейчас можно еще присолить Но на самом деле очень классно Как альтернатива вареной кукурузе Это прям зачет Вот, в общем, ребят подписывайтесь на канал Прожимаем колокольчик, лайкосик Не забываем написать ваш комментарий Вы же помните, да? Я в видео вас спрашивал Как вы варите кукурузу С листьями или без? Так что пишем в комментариях о, комментарии мы читаем. Ну и до новых встреч.